Всем привет, зрители подписчики канала Веном, и Войн, по-моему, не ошибаюсь, так называется, <связывается> и канала Гриппенсен. <связывается> да, всем привет. Сегодня мы продолжаем выступление на испанцев. Точнее, у меня тут ситуация, у меня тут три отряда испанцев уставших появилось, и они захватили уже один город. Я не справляюсь с этим дерьмом, поэтому я пропускаю охоту, надеюсь, что удача улыбнется в следующий раз. Надеюсь. Ну да. Сейчас будет восстание опять в трех провинциях и вообще охренеть их убивать. Тут э, тупо из-за того, что вот эти были реформы, так их назовем, у меня было везде восстание, и у меня сейчас везде минус очень большой по настроению. Надо опять его устанавливать. Еп, там чума. У меня? В Касургиз. Может быть. Не знаю. Скоро ко мне перейдет. Да? У меня в косурге вроде ничего нет. Ну no? ладно. No, события. Yeah. А, ну события минус 18, наверное, да, имеется в виду. Что чума там сейчас. Ну какая разница? Там у меня людей нету, по крайней мере. Никто не будет умирать. Да. No. А то уже заколебали постоянно, кто-то сдохнет. Так. точнее у тебя как то сдохнет у меня, слава богу. Такого нет. Слава богам. На... Так, нападаю на беседжников, а я... и они отступают. Ладно, их догоняет Догоняю, убиваю. Вырезаю. вырезаю всех. Лично. Особенно соседы. <звы> да. Так, модники уничтожили. Какой-то там отряд. Моники Модники. <laughs> Я их так назвал. Свепские бичи. Так. Да. Да. да. Так. Ваша царица настолько любит своих людей, что называет печами. Да. <laughs> так, сейчас еще одну армию подведу. вообще потез так же нападение 5006 человек купировать так на да, уне там армия стоит какая-то ну она незначительная я так скажу так назову ее так Господи. Что же за мудак там сидит, а? И сверлит. Так. Тут уже 8 отрядов. Блин. Ладно, возьму наемников, Возьму наемников, Так вот. Нападу на мятежников. Порабощу их. Конечно же. Так. Вот Блин. Вот все. Расп... Зачем я брал наемников? Непонятно. У <laughs> меня умерли только эти. Ну ладно. Подбереги. Так. Ну, мои бичи. То есть... Mm -hmm. какие там цены медведей. О, мы Армению увидели. Плюс 40 соланов увидели. Mm -hmm. Так, дипомать. Армения, торговля может. Welcome. Speak, конечно. Speak about. This. About Мир тебя. Ты зачем ты говори хорошо? Только, если ты будешь торговать. А, все, ты сзади, иди сзади, Геты, давайте торговать. смысл? Буду 70. А Слушай, а если я... Заключу а, торговый договор с гетами, и потом, значит, им войну? Ну, настроение хреновое будет. Ну, в смысле, отношение. Дипломатически. А, ну похер, то Заключу... Торговый договор, наверное. Хотя... Блин, довольно большая прибыль будет Отличное молчание Так, долмат of Давайте course, торговый silence. договор mm -hmm. Думноны, тоже давайте торговый договор Моя любимая. А не торгую Давайте-ка за... за 500 монет торговать будем. Отдадите жопу за 500 монет. Так, Кимери, давайте торговать тоже. Не хотите? Ну ан. Как хотите. Кимери воюет с понтом. Спонтом С понтом под зонт. Угу. Так, Узитаны. Ну Давайте. Окей, он дает 240 монет. 230. и Торговый договор. Ну, в и... задницу. Идите тогда. Все равно скоро умрете. Не, знаешь, типа, как... это как цыганка, типа. Скоро там умрут твои родные. Так, монт принял торговый соглашение, отлично. Так, рок давайте торговать. Агрессивный сомнительный, ну ладно. Так, эвуаны, давайте торговать. Ладно. Хибаны. <laughs> так. Вау, у меня доход 3830. Нифига себе. Да. Вот это да. Вот это да. <laughs> так. Ладно, отправлю вазучик обратно. Сюда вот. такая армия пусть восстанавливается пока что. Будоргис... Строится там все Отлично. Ну, наверное... На следующих ходов уже нападу на... На скифов этих... Долбанных. Да. Ну, кстати, кстати, странно, куда их армия делать? Их, походу, где-то разбили или апу? Интересно. Ладно, зашай ход. А, нет. У этого войска есть неприсвоенная традиции модники. Так традиции. Давайте я урон в бою. Так, Миров Лет. Неприсвоенный навык. Давай, этот стратег его анвеном. Все это разрешаю. Отлично. Гоу. Вей Отлично. Сосед долбленный, обдолбленный. Отлично, меня допали скифы. Давайте, вам смерть. Умрите. Умрите, просто умрите. Так, бэм. На... Но Они свою шляп. территорию потеряли. <связь> так, пробоитесь пленных. Не знаю, пробощать ли? Ладно, не буду пробощать, просто отпущу их. А мне сейчас очень нужны рабы. О, ну сколько марш летит в город. К мой город. <связь> Право прохода требует опу. Ага, сейчас. Да вы заколебали. <звы> Меня сильно слышно то, что там сверлят. Да, очень. <звы> О, ну кстати, он ускорит на марш. Могу его схватить потом. Ну нет, почему? Почему именно сейчас? Даже уши болят. то сверление. Так, умрите. Потом. От таких бичей. Испанцев? Да. Чёртовы испанцы. А как они смеют объявлять Риму в войну? И берите. Ой, тоже за люди, а. Соседи. <связываем> Сукины дети. Этим все сказано, по-моему. Так, блин, на мой город, наверное, нападут они. Давайте, <связываем> а может, налоги отменят Ты еще что он сверлит мою стену вот сейчас. <связываем> на там все трясется. уйти из этих земель если бы, точнее умереть да уж ну я думаю после такого люди к тебе придут на видео и дизлайки поставят вместо подписки ну это да надо идти бить лицо этому соседу я не знаю как можно сверлить 4 часа вот. ну, ладно, не 4, конечно ну тупой еблан, наверное, ну, кстати, 4 часа уже почти сверлиться сбил кусок так, ладно, перебираем армию все сюда Так, надо нанять еще притарианцев, дополнительно, а хотя здесь у меня есть три отряда. Давайте поделитесь претарианцами и направляйтесь вот сюда. Отлично. Давайте больше денег, налоговую ставку повысим, наверное, или Да, я лучше от... отключу микрофон, потому что это жесть. Налоговую ставку поставим. Так, эта армия тоже давайте неситесь на север. Угу. Через ход у нас здесь появится гарнизон, так что можно будет отбиться от поставщика Так, три пока что из трех Хорошо Так, это пускай чуваки сидят Лузитаны, надо их атаковать нам надо дождаться, когда у нас появятся деньги и возможность. Типломатия Армения Я согласен с друг, Давай, в Хаглин, деньги мне Так, разве смотуху прикатилось? Это Типа, доб добрый весть из Рима. Торговля. Сопросить тысячу. Согласны. Так, кто еще тут есть? Нет, неизвестно. Очень жаль. Было бы классно, если бы я знал, кто там живет. Но... Со Спартой мы не можем торговать. Еблан, так после... Ебланы После захвата Испании ты Будешь воевать с Карфагеном? Ну наверное Или в Я одновременно буду и там и там mm. А ну в принципе себе армия позволяет, у всех их много. Да То, что у меня 300 стака только Хотя там наверное стаков 7 Ну наверное, может быть Не уверен Хрен с ним. короче Так, а где у меня кто там прокачался? Паву... Па Пакурий, павуки Пакуем. <св> Пакуем. Завоевать верность, пойти на провокацию, строить чистку. О, можно устроить чистку, я смотрю. Верность для этой партии минус 20, количества ходов есть Ну, блин. Где-то будет сложно разнести они там так как в городе в городе сидят сейчас вот. ну будут по одному городхват значит приведут 300 туда так мы можем возвысить нашу жену или возвысить нашего команду давайте командующего возвысить. Жена не да? Жена недостойна такого Она всего лишь, на всего жена Так, ладно, выпускаем Сейчас я отойду на секунду mm -hmm. Я здесь, как бы, ходи Хорошо Так Так. О, так тут скифы на ускоренный марш к нам летят. Давайте-ка их перехватим. А, блин, месяки, кажется, смешают. Я, пожалуй, сохранюсь. Вдруг они что. Присоединятся вдруг. Это тупо будет. Отлично. Так, не возьму наемников. Два отряда. так вот сделаю. Чтобы ты точно уверенным в победе. Найкудэй, like чтобы умереть. Отлично. Ладно, mm -hmm. -да, обычный режим. Давайте. Тяжелая победа, но фиг с ним. Я думаю, лучше их отпустить будет. Да, не отступили. А, гарнизон, но гарнизон тут побитый, конечно. Да уж. Хм. Хм. Как бы мне поступить? Что? Ходишь. Ну вот просто я думаю, как, как мне поступить. Типа вот смотрю гарнизон у меня. Просто смотри, тут возле Ольви стоит армия скифов, которую я разбил сейчас. они отступили еще. Угу. И стоит армия мятежников. Я вот думаю, как мне поступить-то. Ладно, наверное, нападу на мятежников. Добью их. И засяду в городе. Отличный план. Пробащу их. Так. Отличного восстания не будет на следующий ход. Так, прокачаю тактика. Ей. Три бабе. Надо спущу наемников этих, они же не нужны. Ей. окей. Так, а здесь вот у меня два, два стака стоит, надо один подвести к городу, пожалуй. Пожалуй, хороший план. Угу. Сюда подойду даже поближе. Слушай, одни хорошие планы у тебя. Угу. А как ты хотел-то? Хотел бы наоборот. <сíк> <сíк> так, построй конюшню, наверное. Блин, вообще порядок заходит минус 3 будет, ну ладно. Фиг с ним. Там главное войска. Я считаю. Так, тут построим садьбу с выпасом наверное. У меня пищи хватает на самом деле ну, Может быть, конный завод построить стоит? Да, построю конный завод в Галич Давай завод Пусть коней Да Производство Да. Так надо разбить еще скифов скифов, в Которые двигаются непонятно какому городу вообще ну, у них там три отряда каких-то, Ничуганов вообще. По идее, я должен их разбить. Конечно, у меня побитая армия, да, но у них она двое меньше. Тоже умирают, кстати. Хм. Так, дальше Армения, давайте торговать. Господи, у вас, у вас даже товаров нету нормальных, вы отказываетесь торговать? Блин. Нет, нет с ними хочу торговать. Так, Кимерия, давайте торговать. Welcome, да. Калхида какая-то, что то за Калхида такая? Аухида давайте торговать. Лично так, узитаны, давайте. А, ну они не будут, наверное. Да, они не будут. М. Так, Роксаланды, давайте торговать. Не будете. Так, ЭВАН, конечно же, не будут. Но ладно. Доход 4200, отлично. Это за счет рабов, наверное, <свык> повысился. Так, разрешаю ход. Ну вот сейчас меня вот э, под вопросом атаковать дальше, Степных ко кочевников или э, гетов в ТВ уничтожить Я вот думаю сейчас. Наверное стоит гетов уничтожить сначала Триумф Да, спасибо Очередной Опять триумф Да Общественный порядок плюс 4 Но после того как мы Столько потерпели такие жестокие решения. Так, что за хрень, что так медленно они двигаются? А эти быстрее. Ха, нормальный скиф что. пока, пока дойдут до моего города, они уже все умрут. Ну, флаг вам в руки, как говорится. Так, больше рабов. Чем больше, тем лучше. Венного рабов Да. Ну, есть же такая теория, что Рим типа существовал только до того момента, пока у него были рабы. Когда рабов не стало, он как разрушился. Потому что когда восстание было вроде... Вообще... Вообще не знаешь, что же Рима, видимо. Окей. Ну да, я в пятом не учился в вообще не учил. Нет, Рим, уничтожили постепенно, в том числе из-за того, что рабов не было. Новых. Так, смотрите. Так, короче, бардут. Минус один. Скорость исследования плюс 10%. Ого, спасибо за территории, лохи. Пора умирать. Блин, сколько новых этих зданий меня? надо строить. Ну, блин. Почему ты не постоянно? Я понять не могу, вот реально, что вам не нравится? Новая выставка, серьезно? Нам не нравятся свебы у которых постоянно сверлят в стене да уж блин точно Ладно, придется нанять отряд передовой который будет ходить постоянно наберу каких нибудь бичей просто так 5 отрядов претарианцев отлично давайте ребята, высадимся на этом островке с раном Каком? Сраные саксы. Пускай они соснут. А, саксы? Да. Ну, кстати, по-моему, там саксов еще не было. Ну, я шучу. Разумеется. Саксы появились где-то в этом году, наверное. Ой, не начинай. У тебя плохо получается в истории. Ну, где-то в... Где-то в 800 году, наверное. Я бы сказал. Если не Нет, раньше. Нет, чуть раньше. Чуть раньше. Мне кажется. Наверное, как только римляне смотались с этих земель. Так, сразу пришли эти. Сакс. Гарбидж. Сакс. Так, где у нас Кемерия? Ты говоришь, с ними торговать стал? Нет. На них, хотят торговать. Да, они не хотят. Не, они у меня не хотели, просто думал, что тебя захотели, видел, у меня захотят тоже. Ну и экскурент тоже в любом случае. И недолго жить осталось. И пир вообще странно себя ведет. Они, кто территорию захватывает, то они отбивают, то снова захватывает, то отбивает. Ну и пир просто не знаю, там пирует себя в замке. Чеперы какие-то. А. Не знаешь, как это, как типа в этом в Маланте, а, когда начинается война, типа все. Король устраивает пир в столице а, <с Нормально Это нормально, да? Да, нормальная практика У меня, кстати, сейчас настроение вообще отлично стало у меня Потому что новая технология, которая увеличивает настроение во всех провинциях плюс 3 Что за технология такая? Технология, философии институт права плюс 3 парен У меня таких надо нет Ну да, ты же варвар страны ты фигел? какие к черту, у вас там институт права вам бы узнать как как держать строй хотя бы ты чё фигел? не будем так жестоки к нашим союзникам ну совсем уже Риму не разошлись сейчас ты ударится и все. да Пока а, ты в Британия захватывает Испанию. Опасно, опасно. Говорящая голова, что? А, точно, я же на прошу ходу там короче Какая-то говорящая голова была. Я, конечно, показал призти жертву богам. Голову. Нет. О, в общем, проект заход плюс 4, отлично. Хорошая голова оказалась Ну no. Так уничтожаю странных скифов А это там у них же еще одна армия двигается Ну удачи И наверное на следующий уже Все просто Умрут От голода Так Ну восстания мне пока что нету это меня радует. А вот эту армию я бы направил, на самом деле, на, на геттов. Надо геттов уничтожить. По-любому. Ковтую остро... оставлять не хочу. Хм. А, здесь сейчас надо начинать отряд какой-нибудь. Собрать войско любого чувачка так найму бичей каких-то сраных где там с дубинками челики вот давайте вас найму какие-то бомжи вот там всех дубинками хреначить как ОМОН как ОМОН в Москве недавно? <с> потом ноги умать всем. Камеру ну, ладно. <с> <с> Или лицо умать. <с> ты снимаешь на видео. Ах ты сволочь, посади его в тюрьму. <с> Умри. <с> <с> <с> uh -huh. Так, надо моего озычка отправить в Крым. В Крым, Крым наш. <с> <с> <rico> <с> так, так, так, так а вот еще один. Какой-то жезоносец. Давайте тоже его сюда отправлю. заносит На да, жизоносец. Жиза. Так, ну, вроде бы, все. На этот ход. А, вот еще хочу построить в роще бардов, точно. Я бы обдал. Ну, вроде все на эту серию. Ну, на серии не знаю, я еще качу в ладно. 30 минут уже? Да. Yeah. Ну, наверное, да, уже пора. Сейчас ход завершится. А скифы сейчас умрут. Дайте угадаю. Нет. О, oh, вау. Wow. <laughs> они выжили? Они О, значит, сейчас ше... они умрут. Наши сердца. Да долмат идите в задницу. Старские скипы. Идите в задницу, думноны. Чё? Это же. Его все предлагают. Это же думноне, не опасно. Картуба. Началось восстание. Короче, у скифов осталось по 6 человек в каждом отряде. Они пришли отвоевать Солоху. Супер боеспособная армия просто. Почему у них там серебряные очки? У всех. Супер обычная армия. Враги под стенами, там они умрут. Да почему такое большое недовольство? Что что вам, блин, не нравится? Я на нее передаваю отряд. Что? Что? Что? Что? Долбаные... Не знаю, кто там. Я сохранил игру. Давай на этом закончим. Да. Надеюсь, вам понравился видос. Ставьте лайкос. Подписывайтесь на канал с... Веномс. Канал. канал Кос. С вами был Веном, Веном Кос. Всем по кос. пока. Пока-пока. Да, пока.